Один из ключевых элементов раскрутки интернета, интернет-сайтов в интер, интер, интер, интер, интернете и увеличение продаж это – это со со составление и со выделение ключевых элементов, ключевых слов так называемого семантического ядра. Как его собрать? Прежде всего мы анализируем какой-то набор ключевых фраз, которые приводят уже на текущий момент вам клиентов. То есть Чисто предполагаем, что конкретно реально приводит вам клиентов, Составляем небольшой список, ну примерно 20-50 слов. Потом на основе этих фраз подбираем в Яндекс.Вордстат и в Google Suggest Tool, планировщики ключевых фраз, дополнительные фразы. Плюс ко всему еще можно дополнительно собрать фразы, используя технику сбора при помощи конкурентов. То есть Выделяем сайты конкурентов, собираем по ним статистику при помощи определенных программ. И на основе этой информации выделяем большой-большой набор по фраз, при помощи которых уже э, потенциально вы можете привести клиенту. После этого этот набор фраз он составляет примерно 3-4-5 тысяч фраз. Мы их ужимаем, то есть фильтруем то, что реально подходит и то, что не подходит. И у вас по факту около тысячи фраз более-менее формируются. Мы их начинаем ранжировать по Рангу, то, то, что действительно вы считаете, во-первых, те фразы, которые конверсионные, например, «купить», то, что вот «купить какой-то продукт», «хочу цена такого-то продукта», то есть человек уже знает, что он его хочет купить, и это действительно сразу конверсионная фраза, которая вам выгодна. Плюс ко всему есть фразы, которые неизвестно, что они приводят на текущий момент людей, но мы дальше собираем статистику на основе именно… От этого вот ядра мы выделяем 20%, это примерно 200 фраз, в которых начинаем работать. Планируем структуру сайта, планируем набор статей, с помощи которых в дальнейшем будут приводиться клиенты, раскручиваться сайт и, анализируя дальше статистику, мы выявляем именно те фразы, которые действительно приводят клиентов, при помощи них выстраиваем конверсионные цепочки. И эти цепочки, они вот реально уже действительно работают. Все остальное это просто обвязка. Фактически мы создаем какую-то страницу, на которой происходит нужное нам действие, например, продажа, подписка на рассылку, то есть конверсия нужная. А дальше вокруг нее обвязываем много-много страниц, которые ведут клиентов именно на эту страницу. Используя техники. Сначала, пожалуйста, надо А кроме того, если вы э, выйдете, в интернер... <плес>